девочки здравствуйте огромное спасибо за ваши хорошие и теплые слова конечно я для того здесь и есть чтобы помочь людям потому что такое время для того я и есть здесь чтобы вам помочь и что вы есть такие люди что действительно это им нужно И советом не моим советом то что нам говорят советуют всевышние через карты потому что мы не можем говорить с, с вселенной а через карты она уже нам подсказывает как как исцелиться и девочки и карты таро это не шутка таро ленорман это действительно исцеление души исцеление себя так у нас сегодня будет расклад почему он бездействует и как он проявится в ближайшее будущее, в будущем или нет. Почему он бездействует, что такое. Может кто-то влазит в вашу, в вашу жизнь или влазил в вашу жизнь. Сейчас посмотрим, почему он бездействует. Конечно, буду выбирать его. Сигнификатор, какие карты возле него окружают его, какие карты возле вас вас окружают. Будем делать сигнификацию, что между вами, будем разбирать ситуацию, в чем проблема. Так, я ищу карту-бланку мужчины и карту-бланку вашу. Да, он уже вышел. Он уже вышел. И сейчас вас посмотрим. Вы еще нет. Очень далеко вы друг от друга, девочки. Очень далеко. Ну вот, вы в самом конце вышли, девочки самом конце вышли после вас нет карты перед вами вы хотите радости вы хотите в своей жизни солнца радости веселья ласки ну хотите хотите хорошей женской судьбы конечно это понятно понятно вот сейчас посмотрим но, девочки, ну, смотрите, ну, между вами, да, сейчас вот какие карты возле возле вас так ничего вы сейчас более-менее э, девочки уже э, мои может и почистились э, потому что вы смотрите на солнце вы хотите радости в своей жизни вам надоела вот такая э, жизнь тяжелая вы не хотите вы хотите радости солнце и вас э, услышали вы вы будете это иметь вы смотрите на это и вы будете этого добиваться возле него возле него только суета какая-то, вот сзади него суета, что-то он тоже и нервничает, и карта девочки гроб, он смотрит, что тупик, тупик, все, он в такое попал, что он думает, наверное, это уже все, труба, это конец, это конец, он себя загнал в этот ящик, в этот гроб, и суетиться конечно конечно суета суета у него в голове непорядок у него он он думает как надежды уже нет на это все а у вас вы смотрите на солнце а я хочу жить весело весело молодчинка молодец но девочки что я вам хочу сказать это тоже очень важно вы все ж таки смотрите друг на друга вы не отвернулись друг от друга, еще что-то есть между вами, в сердце, в сердце что-то еще не... Или вспоминаете, и вы, и он, вы смотрите друг на друга, вы не, не развернулись друг от друга, а вы стремитесь как будто вам вам еще не зажило сердечко но все ж таки вы скорее видите выходите вы смотрите на солнце а он еще в тупике таком конкретно конкретном тупике что сейчас между вами ну там понятно там сразу уже показала гроб что разрыв между вами но что на данный момент между вами он хочет встречи, девочки. Он хочет встречи. Ну и, и вы тоже. Вы тоже смотрите на всадника этого, чтобы он к вам приех, при, пришел. Или вы бы хотели, вы не знаете, а может мне как-то приехать. У вас будет какая-то новость. Между вами что-то. Вы хотите еще друг другу что-то сказать. Что-то вы еще все не, не, не сказали между вами еще вот хочется встречи всадник хочется встречи хочется встречи сейчас разберем карту да девочки хочется радости хочется веселья хочется романтики хочется хорошей жизни и и вы и он хотите чтобы так как-то внезапно это было что что от вас эта инициатива не, не шла и он тоже самое думает вот я говорю потому что здесь в ленорман очень важно куда смотрит карты карты мужчины и женщины вы друг на друга смотрите вы хотите встречи вы хотите удачи новой удачи нового азарта нового флирта вы хотите чего-то красоты в отношениях эмоций хотите романтики хотите любви ну и он и вы но встреча будет садник это нам говорит что встреча будет встреча будет так дальше чувство его к вам есть ли чувства есть ли чувства этого мужчины к вам. Есть ли чувство мужчины к вам? Ну вы его звезда, девочки, звезды вышли. Вы его звезда, он вас никогда не забудет. Даже вы и не будете уже вместе, может, так он вас никогда не забудет. Очень много он говорит, любит, очень много между нами было ссор. Но я ее никогда не забуду. Она мне пошла от Всевышних, звезда, она, она моя звезда, но очень было много ссор между нами, мы друг друга не понимали, но страсть у меня к ней была очень большая, очень большая страсть была. Ну вот, отношения, вот ссоры, метла и, и, и совы. Очень много было суеты, очень много, может быть, у кого-то и сплетни за, за спиной, что-то вас обсуждали, может, были какие-то третьи лица, влазили в это. Сейчас разберем карту. очень было разговоров много, много суеты в вашем доме с королем, с королем, э, с любимым мужчиной, может, с ним. Вы очень много его, э, с ним разговаривали, очень, очень много ему говорили, что вам надо, чего вам надо. Вы, вы, вы их хотели как-то изменить эту ситуацию, удержать это все, но надоело, не, не, не слышал он вас, не слышал ваш мужчина, вас не слышал, и вы, наконец, сказали, все, надоело, вы поставили точку, суета была, может, у некоторых с деньгами была проблема, была вот суета, и вам надоело это, вы, вы поставили разрушение, вы поставили все, я уже больше не могу столько говорить, все. Я уже больше. Ты меня не слышишь, ты меня не понимаешь, ты меня не слышишь. Так. Почему он ничего не делает? Почему он бездействует? Почему он бездействует? Потому что это судьба, девочки, вышла карта крест и звезды. Это судьба, это, ну, вы должны были это пройти с этим человеком. Это судьбоносный ваш человек, крест и звезды. Но он вам предан, вот и карта вышла. Он вам по судьбе этот мужчина. Вы должны пройти с ним эту, этот урок, эту дорогу, если была и тяжелая. Но он ваш верный мужчина, он вас, он ваш пес, он у ваших ног, он у ваших ног этот человек. Ссоры, ссоры, ссоры и ссоры, что, что это за почему, а хотелось бы романтики, хотелось бы секса, опять девочки, два раза букет вышел, два раза метла вышла и два раза собака вышла, он, он скучает за вами очень, он хочет вас как сексуальную, как, как, как женщину. Он хочет с вами радости. Вы его самая дорогая и нежная женщина. Вы его самый надежный преданный друг. Вы... Он зависим от вас. Он зависим. Собака. Но, девочки, я вот хотела посмотреть, или есть какой-то негатив на нем. Может кто-то что-то делает. Нет. Нет. Нет этого. Но так по судьбе вы должны были с ним пройти вот этот урок. И чего-то для себя, что-то взять для себя. Кармический урок здесь. Но он вас хочет. И вы, вы, вы смотрите. Вы смотрите друг на друга. Я сразу вот сказала: вы хотите радость, и он думает, что это уже тупик. И уже третий раз я вытягиваю карты, девочки. И третий раз выходит метла, метла букет и собака. Ну, это сила. Это три раза выходит одни, задаю вопросы разные, а, а на вопросы отвечают одни и те же карты. Судьба, это судьбоносный ваш человек. Вы должны были с ним это пройти, девчонки. Но он вас действительно любит, и он хочет с вами, хочет быть с вами букет, он хочет дарить вам радость, он хочет флиртовать с вами, он хочет, чтобы вы улыбались, чтобы вы были довольны, и он предан вам, собака. Предан, предан. Он предан вам. Так. Есть ли будущее с этим человеком? Есть ли будущее с этим человеком? Есть ли будущее? Есть ли или будущее между да девочки солнце все будет хорошо девочки солнце да вы что? Того, что вы хотели, у вас, помните, два раза солнце вышло. Того, чего вы хотели, хотели, вы смотрели на радость, на солнце. Вот и солнце опять, да, между вами будет все хорошо. Это вы должны были пройти, этот судьбоносный урок. Вот эти ссоры. Но вы чисты. Никакого, ничего нет. Я это хотела посмотреть. Не выходило ничего какого-то этого. Но он сейчас вот сидит в таком, что уже ничего невозможно будет сделать все тупик я зашел в тупик вот но между вами вот будет счастье будет счастье будут одни цели будет благополучие будет радость будет ваша реализация ну ну да но это было и понятно потому что вы смотрите никто не отвернулся друг от друга вы смотрите друг на друга так что он что он хочет что он хочет от вас? Что он будет хотеть от вас? Встречи. Он хочет с вами встречи. Хочет как-то подобрать к вам стратегию, закончить вот, закончить вот эту в, войну, как-то подойти по-хитрому, по, по, по э, чтобы как-то поговорить с вами и закончить этот уже разрыв, это разрушение, поговорить и, и сказать вам, ты моя самая дорогая, ты моя самая любимая, я тебя очень люблю, девочки. Это карта «Король», «Король». Короче, чувства, это деньги, что я хочу быть с тобой, и вот хочет поставить уже с вами встретиться. Ну там и было всадник, помните, будет у вас встреча, и вы все это уже поймете, вы все это выясните. И вот после этого, что вы поговорите, вы расставите все точки над и, и вот будет вот. Ну и опять звезды. Но ну, он вас любит, девочки. Вы ему по судьбе солнце, звезды. По судьбе вы женщина его мечты, вы женщина его судьбы. Он сейчас может быть у некоторых проиграется, проиграет, проиграться, что мужик запутался, может его куда-то не туда повело. Я имею в виду какой-то другой женщине, женщине, потому что вышло перекресток лисица и перекресток может быть что был треугольник где-то какой-то был обман может быть у кого-то нарисовалась была любовница но девочки он ставит точку все он не хочет он ну такое произошло какое-то помутнение в голове но он только хочет с вами вы его судьба вы его женщина вы его жена вы его самая надежная и хорошая. он никого больше не хочет совет вам что вам делать что вам делать? Ждать от него весточки. Девочки, письмо, Лилии и дом. Ждать весточки от своего короля. Придет к вам весточка, и он придет в ваш дом, вы будете вместе, будет благополучие. Это ваш медведь, ваш, ваш мужчина, ваш защитник. Он придет к вам, чтобы вы его просили, и вы его помиловали, чтобы вы ему дали еще один шанс. Он хочет быть вместе с вами, он не хочет вас терять, и он будет... Будет выходить к, вами, к вам на связь. И это быстро, потому что он не может. Там с самого начала нам вышла была карта всадника. Он быстро будет это делать, он не будет долго ждать. Будет, потому что он знает, что он вам по судьбе. Почему? Почему был, был, было бездействует? Потому что он зашел в тупик. Карта, карта э, гроб. Тупик. В тупике он не знает. Он, не, он думает, что это уже, уже все. Он думает, что это уже все, но он хочет с вами, он выйдет с вами на связь. Он должен это все себе в башке переработать, он должен это все переварить и подобрать к вам какую-то стратегию и выйти с вами на связь, все объясниться, объясниться поставить все точки над «и», И между вашей парой, парой есть огромное будущее. Солнце, солнце, любовь, рыбы, деньги, благополучие, эм, лилии. И ваш дом защита, защита. Так, девочки, вот такой раскладик, огромное вам спасибо, удачи.